Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Это те, которые будут видеть нас на YouTube, на Facebook, поскольку все программы у нас записываются. Сегодня 30 декабря. Остается один день до Нового года, до 2016 года. Ну и, как всегда, у нас по средам, сегодня среда, мы встречаемся э, с человеком, которому мы уже провели не одну программу. Ну, вот я сегодня с ним веду эту программу. Это, будем говорить прямо, это таролог нашей эпохи, современности, ну, один из главных, я бы так сказал, тарологов государства России, страны, Сергей Савченко. Сергей, Привет. рад приветствовать вас в нашем эфире. Ну, наши радиослушатели, телезрители – уже видят Сергея на своих экранах, видят они также, э, так сказать, вашего покорного слугу. Меня зовут Михаил Мелихов, мы находимся в городе Чикаго. А, радио Сан-Гейтс, это, так сказать, филиал или отделение «Сангейтс-центра». Ну и наши координаты 8472269956. Те, кто хотят с нами пообщаться, задать Сергею вопросы — если такие будут, но они обязательно будут после просмотра. Наша программа ⁇ это программа особенная. Ну, как нас найти? Во-первых, это sungatesradio.com. Ну и на Facebook это Sungates Radio. Или на YouTube это также Sungates Radio. На русском языке программы у нас идут в этом формате. Ну а почему программа особенная? Ну, во-первых, Новый год, так сказать, не за горами, остается один день. Ну и поскольку Сергей специалист в Таро, и поскольку мы с ним ведем эту программу, ну, не помню, может быть, первая программа у нас была вместе, но, тем не менее, Сергей, что для вас ТАРО... Я знаю, что для вас, кроме того, что это вся жизнь, для вас, так, поэтому ничего другого, собственно говоря, нету, но тем не менее, Таро в плане, это предсказание, это гадание, потому что существует такое расхожее мнение, давайте мы сейчас погадаем на картах Таро. С моей точки зрения, это не совсем правильно, как вы считаете или как вы знаете, точнее. А я думаю, что это как раз очень правильное мнение. Правильно, мы гадание. Гадаем. Конечно, гадание, да. Я получаю информацию. Таро – это инструмент, с помощью которого я эту информацию получаю, извлекаю, расшифровываю. С кем я связываюсь, как это назвать, высшие силы, космический разум, сириусы там, пирамиды, не знаю. То есть, каким-то образом, куда-то заходит этот запрос. Он оттуда возвращается. Он реализуется передо мной в виде карт Таро, которую я потом расшифровываю. Но для того, чтобы я этот запрос послал, кто-то должен задать вопрос. Я хочу изменить ситуацию. Я хочу узнать, что у меня будет так-то и там-то. Вот. А если я, простите, хочу узнать, как в известном старинном фильме, есть ли жизнь да. на Марсе? Да не вопрос, разложим и посмотрим. Давайте. Легко. Давайте. Если же, Давайте, видите, глобальный сперва... вопрос, никто не знает, если ну гадают ученые там телескопы да. какие-то очень серьезные. А вот мотов... Сергей Савченко знает. Нет, я тоже не Это знаю. Тоже Мы не сейчас знаю. посмотрим карты. да. Вот карты, дадут я... информацию. А какова, да. простите, вот пока вы раскладываете карты, да. а скажите, какова вероятность э, этого события, которое человек хочет задать, осуществление этого события, или вот вопрос, который я задал, вероятность правильности, так скажем? Как или нет? Бондинка. Да. Вероятность встретить динозавра на улице 50% или встречу, или нет. Логично. Чтобы ответить на вопрос про жизнь, мы должны видеть те критерии жизни. Что мы считаем жизнью? Если это лишайник, это уже жизнь или еще не жизнь? Если это бацилла какая-нибудь бегает там или лежит под камнем, это жизнь или не жизнь? То есть, понятное дело, что если там кошка или собачка, это уже жизнь. Вот где у нас нижняя граница, что мы считаем жизнью? Вы знаете, я вот небольшую ремарку. Я когда-то слушал лекцию одного довольно известного человека. Мы с ним тоже когда-то вели программы. Он живет, кстати, на Дальнем Востоке, тут недалеко от места, где вы находитесь. Четверо суток на поезде. Ну, недалеко. По сравнению с нами. У нас больше. На поезде даже не доедешь. Так вот, а он читал лекцию. Он читал лекцию в Новосибирском академгородке. И там, ну, меньше, чем, я не знаю, были ли там кандидаты, может быть, и было парочку, но доктора, академики. И вот он читает лекцию «Есть ли жизнь на Луне?». Такая странная какая-то такая вот лекция, да, ну, для начала. И вот он рассказывает, рассказывает, рассказывает, закончилась лекция, подходит к нему академик какая-то женщина и говорит, "А «Дорогой вы наш лектор». Вот какую-то галиматю вы тут несете, вот что-то рассказываете, хрустальные дворцы. А вот у меня, и показывает фотографии, вот у меня видеоснимки самого большого, самого мощного телескопа в мире. Вы видите, какие там хрустальные дворцы, какие там вот сплошные, какие-то там разломы, сплошные, какие-то скалы, какое-то пыль это на Луне. А он говорит, ну простите, вы же ищете белковую жизнь. А мы белковой жизни там не найдете. Опять же, мы же обладаем зрением вот таким, которым мы обладаем. А есть же кто-то, который обладает совсем другим зрением, скажем, инфракрасное воспринимает там, лучи и так угу. далее. Это же все по-другому. Поэтому, смотря, чего мы ищем, то что вы правы, безусловно. А что такое жизнь? Она белковая, она... Солнце, там тоже есть жизнь, просто там, скажем... Специфическая. Специфическая, да. Да. Ну так вот. Тогда мне надо уточнить, или вы все-таки сможете как-то ответить на этот вопрос? По поводу белковой смогу. Ну давайте ответим. Вот наши карты выпали. Так. И что мы видим в этих картах? Луна, башня, э, этот самый умеренность. Так. Э, повешенные и влюбленные. Воды нет, жизни нет. Угу. А ведь луна, насколько я помню, э, там вода. Вообще луна связана с водой. Почему? Мы ничего не знаем про луну. Мы смотрели и про Марс. Мы смотрели... про... А, ну да, правильно. Я как-то переключился на Луну. Хорошо, тогда, а на Луне? Или это надо, вот, опять, все разговаривать? Белковое. Белковое. Белковое. Да. Белковое. Вам вообще задавали такого рода вопрос или нет в вашей практике? Я всегда провоцирую на такой вопрос. Да? Вот yeah. я не знаю, что спросили. Давайте посмотрим про жизнь на Марсе. Не, не, не хочу про, про Марс. Давай, когда я замуж выйду. Знаете, что, где, когда? Там есть расхожий ответ на все вопросы. Универсальный ответ. Если не mm -hmm. знаешь, как ответить, говори Пушкин. Понятно. Так, ну вот у нас карты не такие определенные, кстати, как по поводу Марса. Mm -hmm. Значит. Луна, маг, иеров – это жрица, император и солнце. Долговая жизнь сомнительна. Сомнительна, но теоретически возможно. Сомнительно. Понял. К вам вопрос... Такое. Ну, у меня... Я как-то сам интересуюсь Таро. Правда, в нем абсолютно, ну, будем говорить, практически ничего не понимаю. Ну, только какие-то зачатки есть. Вот то, что вы показываете карты, мне непонятно ваша колода, поскольку я привык к Таро Уэйта, Таро да. Райдера. Ну, Райдера Уэйта разные этапы. Буквально, буквально сегодня я получил мини-райдера, мини-уэйта, точнее. Да. Приятно. Да. Да, да. А это хорошая колода. Это очень хорошая колода. Колода Таро магическая магическая Таро Фредерика Леонелло, был такой француз, да. написал «Алхимик». Кстати, участвовал в сопротивлении, сражался с фашистами, что, конечно, повышает его значимость. значимость да. угу. вот. И вот он сделал такую колоду. Мне она попала совершенно случайно. И это, наверное, лучшая колода из всех, с которыми я работал. А я работал порядка со 100 колодами. Наверное. А лучшая в каком плане? Вот Удобная, хорошо работает, я получаю там информации больше, чем на каких-то других колодах. Вот что называется по руке, она легла ну, на душу мне. Угу, и э, я очень доволен этой колодой. Она своя, специфическая, странная. Ну, вот фактически это моя главная колода. У меня, собственно, их две, рабочих две. Уэйд угу. и э, вот эта магическая колода. Понятно. Ну, я хотел бы немножко, обращаясь к нашим радиослушателям, сказать вот о чем. Те, кто нас будет слушать, безусловно, они тогда об этом узнают, мы будем объявлять. Но в преддверии вот завтрашнего, завтра наступает, послезавтра, ночь, завтра, на послезавтра наступает Новый год, 2016 год, и в следующее воскресенье, не 3, а 10 января, мы планируем, пригласить мы планируем такой ну что что-то вроде эзотерического фестиваля в Сангейтс организовать то есть будут несколько человек они будут находиться на скайпе поскольку они находятся за пределами Соединенных Штатов. Вот один из этих людей будет Сергей Савченко. И поэтому, да, поприветствуем Сергея. И поэтому вот люди могут в преддверии этого подумать над вопросами, которые можно задать. Ну, мы начали, вы начали отвечать на этот вопрос, а я немножко вас перебил. Все-таки, Таро, ну что то и какова все-таки вероятность ответа, да если мы это все-таки определим, вот человек хочет узнать, ээ, ну, успешно ли у него сложится бизнес, или она, он, ээ, будут ли успешны в своих отношениях с противоположным полом в браке. А что, вот буквально на любой вопрос можно ответить. И еще раз, насколько это достоверно? Значит... Ээ... Первое, что надо знать, 100% достоверности быть просто не может. Просто. Как бы ты хорошо не работал, как бы ты хорошо не знал карты, как бы ты хорошо не настраивался, ты человек. Рано или поздно ты ошибешься. Человек, который говорит, что он никогда не ошибался, я вот совсем недавно наткнулся на такое вот сказание. я гадаю три года, дама пишет, и ни разу не ошиблась. Я просто не верю в это. Потому что я знаю, что ты ошибаешься. Потому что ты человек, потому что у тебя нет прямого телефона с Богом, чтобы ты мог ему позвонить и уточнить, что как, будет там с Васей или с Петей или с Машей. Естественно, это не очень приятно, это не очень хорошо, но это момент, который надо учитывать. Но я вам скажу, что нет людей, которые не ошибаются. Что врачи, что механики автомобиля. Ну, казалось бы, да, вот автомобиль, что там, как можно ошибиться? Вот стучит, что стучит, непонятно. Разобрали, собрали, стучит. Почему? Не знаю, не можем понять. И это самый простой, самый очевидный случай. То есть э, нет 100%. Вот насколько ты хорош, да, это насколько ты близок к этим 100%. Вы имеете я... в виду, ты это тот человек, который занимается раскладом таро? Да. Да, да, да, да. В данном случае это вы? Это я, да. Вот у меня есть брат. Мой брат вел статистику. В течение двух лет он записывал все мои гадания, которые я ему делал по его работе. У него бригада которая занимается трубами, батареями, вот всей этой канализацией. И периодически там случаются проблемы. То заказчики не хотят рассчитываться, то авария какая-нибудь. А там большой объект, там работало несколько бригад. И вот кто виноват, кто накосячил, кто будет за это все, естественно, отвечать, оплачивать это все и так далее. Или там э, он с, э, связывается с заказчиком, насколько он порядочный, насколько с ним можно работать, насколько это там разумно ввязываться в этот проект там, и все такое. И вот я ему два года гадал. Это было практически каждый день. Ну, то есть за редким исключением. А иногда и два раза в день, потому что одна варианта туда пошла, вторая туда пошла. Он потом посчитал, это было порядка от, от 80 до 90%. Это колоссальное. 80-90% да, вы говорите, это да. было а, правильно. То есть то, что да. вы ему говорили, было правильно. Да, я считаю, это просто колоссально. Колоссальное точно. Это, это очень серьезно. Это без сомнения очень серьезно. Но, Но 10% есть, да? 10 процентов есть. Но одновременно я ему гадал на его личную жизнь. У него женщин этих было в тот момент просто некое безумное количество. Мне в страшном сне столько их не приснится. И вот там было 50, 60, 70, 50, 60, ну не больше. Ага. Тоже как бы хорошо, но значительно менее точно чем по этому самому. Я вам, я вам скажу, с женщинами всегда проблема. Но да, это не факт. Не проблема с женщинами, а вот как-то вот так вот. Да. Да. Поэтому тут и 50, 60, и 70, меньше, чем 80-90. Вот берем такую статистику, да, и задаем вопрос, ну, какой вопрос? Вот у нас Новый год. Ну, <bridge> Второе, насколько я понимаю, трудно задать вопрос, ну скажем, вопрос, что нам принесет 2016 год? Ну что он принесет, нет, нет такого ответа. Будет ли он хороший или плохой? Вот такой вопрос, да. Вы нам должны ответить, да или нет, правильно? Нам, нам, это кому? Нам. Нам, это спрашивающим, а вам отвечающим виднее, конечно. Нет, нет. Нам, жителям Земли, нам, жителям а, Америки, нам, нет. Михаилу. Давайте, ну, я еще не Николай Второй, мы... Надо работать в этом направлении. так пытаюсь, но вот с помощью вашей, я надеюсь, как-то будем двигаться. Нет, ну, давайте мы возьмем Соединенные Штаты Америки. Мы как-то вот проживаем на этой территории. Вот возьмем в масштабе Соединенные Штаты Америки, а потом будем детализировать. Хорошо. Хорошо. Так вы хотите ответить на вопрос, что принесет Соединенным Штатам Америки 2016 год? Вы же не можете ответить. Если. Торо, точнее, не мог ответить. Почему? А важно. Любой вопрос. Нет ограничений. Любой вопрос. Лишь он. бы он содержал логику. То есть вы задаете некий вопрос. Если на него можно представить ответ, его можно задавать. Если на него бессмысленно представлять ответ, ну, такое-то и такое. У меня параллельно, простите, я вас буду все время перебивать, но у меня параллельный Хорошо. вопрос. Дело в том, что насколько я понимаю, как я это себе представляю, карты Таро, и человек, который, скажем, владеет этим мастерством, этой наукой, он, ну, это своего рода медитация. Uh, то есть, каким-то образом, он же сам вытягивает, это же не я вытягиваю эти карты. Вот если я буду вытягивать карты, тогда это буду я. А так вы вытягиваете карты. Скажите, не может ли повлиять uh, ваше настроение, ваше умонастроение? Безусловно. Безусловно. То есть, вы же представляете, ну, у нас же кто-то хочет как-то посеять, как всегда в этом мире, рознь. посеять рознь, да, и между Соединенными Штатами и Россией. Катастро... Поэтому, естественно, находясь на территории России, вы как-то подвержены воле волей-неволей ну, влиянием средств массовой информации, которые твердят, что и то, и то, и то, и то, и то, но я примерно знаю, что там говорят, то же самое и у нас. Как Это не важно совершенно, что они говорят. Влияет, очень... вы не влияете на выбор как, Нет, я влияю. Я, я влияю, безусловно, я влияю. Но, вот это зная мои... об этом, я ввожу корректировку, я ввожу поправки. А, Во-первых, я внутри себя специальным образом настраиваюсь на то, чтобы все это влияние к минимуму. А -а -а. То есть я, э -э -э, ну, иногда вот приходит неприятный человек, да, то есть неважно почему, от него дурной запах, или он задает какие-то вопросы, которые идут в разрез с моими там мировоззрением и всем остальным. Да. Но он пришел ко мне. Ага. Это не мое дело оценивать его. Ага. Не Либо я отказываюсь от работы вообще в принципе сразу. Либо я соглашаюсь и работаю. И мне плевать какой он. Мне все равно. Я отстранился. Ага. Ага. Я потом это все скажу. Логично. Когда он уйдет. Да. Поэтому. И у меня нет. Лично у меня нет ни ненависти, ни злости, ни еще чего-то по поводу Америки. Ну слава Богу. Да, так вот, что день, что год грядущий нам готовит? Иерофант раз, так. Колесница два, Правосудие три, да. э, Мир четыре, Волна пять. Войны не будет. Насколько я понимаю все эти карты, насколько я очень чуть-чуть знаю, это неплохие карты. Войны не будет. Войны не будет э, где? На территории, На территории Америки. Окей, войны не будет. Ну, войны не будет, как бы, это, слава Богу, конечно, но м -м, конкретизирую тогда, э, будет ли какие-то, скажем, политические события, которые будут трясти э, страну э, в, в отношении, скажем так, э, ну, скажем... В... Революции не будет, массовых беспорядков не будет, э, ужасно я прошу ужасный, прощения, я уточню, да. 16-й год. Мы сейчас говорим только 16-й год. Да, да, да, только 16-й год. Так. Значит, массовых а... беспорядков не будет. А какие-то а политические события, которые будут влиять на... Ну, насколько да, я знаю, будут события. выборы. Не-не-не, сейчас к выборам мы еще дойдем. Это будет специфический вот, отдельный вот вопрос. Два, э, два, две карты политические. И Рафант, и правосудие. Вот как раз выборы мы и видим. Поясните, пожалуйста. То есть, будет, вот это будет, скажем, событие, которое... Главное. Это главное, это главное событие глав... 2016 года. года. Ну, наверное, да. действительно, главное событие. Ну, хорошо, конкретный вопрос. Экономический да. кризис, положение экономики в Соединенных Штатах Америки, оно остается на прежнем уровне, увеличивается или ухудшается? Значит, мы берем сегодняшнее как ноль и смотрим, вверх или вниз от сегодня. Сегодня это, ну, сегодня условно прошлый год. Нет, сегодня 30 декабря. Мы делаем оборот 30 декабря следующего года. Хорошо. В общем, в общем и целом. Да ну вы... тут тоже, знаете, как в больнице, да. Одни, у одних высокая температура, одни умерли. Температура по больнице, да? 28 градусов, да. Понятно. Ну, если в Цельсиях, да. то вот маловато, вообще так, значит, что у нас выпало? Вообще показывать карты или не обязательно? А, ну, покажите, почему нет. Кто-то у нас разбирается. Даже я чуть-чуть, вот. Правда, эта колода мне не знакома, если вы будете рассказывать. Мир чего там? Мир, отшельник, император, башня, влюбленная. Угу. надо секунду подумать. Я вас не тороплю, это очень важно знать. Да, я бы даже достал две дополнительные карты. Угу. Иероплант и Солнце. О. Значит э, ситуация будет вот такая вот, но в целом она улучшится. То есть Будем так говорить, ступеньки вверх-вниз, вверх-вниз, но направление этих ступенек все-таки по нарастающей вверх, да? будем так говорить. Вот да. мы идем по склону вверх, да, то есть улучшение идет. Я, конечно, человек далекой от экономики, от финансового от всего на свете. Мне очень трудно, очень трудно представить, как такое может быть. Но результат будет, я не знаю, насколько лучше, чем сегодня. Но uh -huh. в общем и целом американцы будут чувствовать себя чуть легче, чем сегодня. Ну, я надеюсь, политики Соединенных Штатов послушают нашу программу на YouTube, переведут, очень, точнее, очень на английский да. язык, да, и они тогда поймут, что очень много теряют, не слушая первые наша программы и незнакомаясь с Сергеем Савченко, дорогие друзья, очень, так скажем настаиваю познакомиться. Это вам поможет. Собственно говоря, как и многие другие программы, которые мы ведем на радиостанции центра на интернет-портале радиоцентра Сангейт. Хорошо. А тогда такой следующий вопрос. Ну, Соединенные Штаты это страна большая, как мы знаем. Ну вот, радиоцентра Сангейт находится в городе Чикаго. Чикаго, ну, будем говорить, третий по величине, по значимости может быть город в Соединенных Штатах. Это после Нью-Йорка Лос-Анджелес. Ну, на всякий случай. Так вот, как дела в Чикаго конкретно? Или это трудно сказать, поскольку мы находимся внутри Соединенных Штатов? Да нет проблемы. Нет. Угу. Хорошо. Ой. Хорошо. У нас все хорошо. Хорошо. У вас все хорошо. Отлично. Луна? Ой, Луна, что я уже заговорил с конца дня. Да. Влюбленные Звезда Императрица Джрица И шут угу. Все хорошо угу. Нет э, чего-то ужасного Значит у нас есть три положения Плюс, ноль и минус Некоторые люди считают, что ноль это плохо То есть отсутствие хороших новостей Это плохо Я считаю, что отсутствие плохих новостей Это хорошо то есть я склонен ноль рассматривать как плюс, а не как минус. И нет ничего ужасного. Нет катастрофы, нет войны, нет такого, как было при Алькапоне, когда лупили из автоматов по улицам. То есть ничего такого нет. Вы имеете в Дурак... ввиду шута дурака, да? Да, нет. Ноль, да? Нет, сами карты, сам набор карт очень хороший, мирный, не конфликтный, не ужасный, не катастрофичный. Uh -huh. А давайте мы посмотрим тогда Нью-Йорк. Город Нью-Йорк. Нью то, то, то, то же самое, ну Нью-Йорк, там кто-то говорит... Город столица. мира. Э, да, да, да. Э, кто-то говорит столица мира, некоторые говорят, а кто им дал такое, в общем-то... Право. право. называться столицей мира. Взяли себе и присвоили право столицы мира. Это я слышал такие... Но тем не менее, тем не менее, город так сказать, В Нью-Йорке ситуация будет хуже. Хуже. У нас здесь есть дьявол, башня. Угу. 17-я карта, звезда, солнце и сила. Я не знаю, что это значит. Башня и дьявол это вообще не очень хорошая комбинация, не очень хорошее сочетание. Это могут быть катастрофы, это могут быть аварии, это могут быть какие-то скандалы ужасные, мерзкие там и так далее. Не, не, трудно сказать, что конкретно. То есть, это надо... Тут есть момент такой. Если бы вы были президентом США и делали такой боростван, заказывали, это было бы точнее. Uh -huh. Потому что ваша личная заинтересованность в этом, ваша личная настройка, она бы сыграла позитивно. Но так мы можем просто издали глянуть, вот да, вот гора. Но мы не видим там всех тропок на этой горе, всех нюансов этой горы. Мы разглядели гору и это уже хороший результат. Uh -huh. В Нью-Йорке ситуация будет хуже, чем в Чикаго. Понятно. А скажите, ну, во-первых, Нью-Йорк находится, как мы знаем, на океане. И было пару, скажем, штормов. Один не затронул, а второй довольно серьезно как бы затронул. Скажите, не будет ли в следующем году, в 2016 году, вот каких-то таких вот... Ну, природных ката катаблизмов? Природных, да, катастроф, можно так сказать. Мы сейчас пока о 2016, потом посмотрим дальше. Дай Бог. Я хорошо вижу на год. На год. Я, я, конечно, могу погадать на, на 5 и на 10, но э, хорошо вижу на год. Я но не догов... вижу природных, догов... природных каких-то больших катастроф. Угу. Вот как был Катрина, да, в нью орлеане Такого нет. Такого угу. нет. Ну, то есть локальные какие-то события могут, естественно, происходить, но не.. Огромного масштаба такого. Я понял. Хорошо. Вопрос к вам такой тогда. Ну, главное событие года, как вы уже сами сказали, да и мы тут все знаем, это выборы президента Соединенных Штатов Америки. Ну, вопрос простой. Как это будет? Мужчина или женщина? Дяденька или тетенька? Да. Вы знаете, я задавал этот вопрос астрологам некоторым а экстрасенсом, точнее, не астрологом. А с астрологами у нас завтра будет программа по времени города Чикаго довольно рано, но поскольку завтра уже практически у всех Новый год на вашей территории, то разница 9 часов с Москвой, у нас 8, так сказать, у вас уже 17 часов, и уже идет полным ходом подготовка к, к поеданию салата Оливье, это мы все знаем, включение телевизора и там смотрение... Всем, известного всего фильма. Вот. Поэтому мы начинаем завтра с астрологом программу 8 утра». Это для тех, кто сегодня... Я сегодня попробую, постараюсь выложить нашу с вами программу. И mm -hmm. кто-то, может быть, посмотря ее, захочет завтра тоже присоединиться к нам в эфир. Поэтому повторяю, 8 утра» по времени города Чикаго. В Нью-Йорке 9 утра. Я уже делал расклад на это. Да. Я тому? написал карту. Ну, был вопрос такой. Был. Uh -huh. У меня и первый раз выпало, что тетенька очень сомнительна. И второй раз выпало, что тетенька сомнительна. Uh -huh. У меня нет стопроцентной уверенности, что я вижу это точно. Uh -huh. Но вот по картам я не могу сказать ничего другого. Тетенька сомнительна. Uh -huh. Шанс uh -huh. у дяденьки uh -huh. более вероятный. Uh -huh. а, если я вам, а если я вам задам вопрос конкретно? Uh -huh. вот uh -huh. Просто ответить. Я называю фамилию, а вы говорите да или нет? Хорошо да? Ну, у нас один из кандидатов, независимых кандидатов, угу. не принадлежащих никакой партии, вот есть такой человек, Дональд Трамп. Слышишь? Да, я знаю да? его. Да. Будет ли он президентом? Что нам говорят об этом карты Таро? Вот, кстати, теория шести рукопожатий. Мой компаньон знаком с человеком, который персональный ученик Дональда Трампа. Угу. Да. Да. Нет, он не будет президентом. У него прекрасная карта. Uh -huh. Но он не будет президентом. Вот. Ну, интрига. Интрига у нас проявляется. Хорошо, будем тогда искать вариантов. Ну, ближе, ближе мы узнаем. Обычно выплывает так, темная лошадка какая-то. А ну, сколько там всего? Сколько там всего народу? Три-пять. Ну, побольше, побольше. На самом деле, побольше. Сейчас вот тут ко мне зашли, сейчас я задам вопрос, человек разбирается в политике. Скажи, пожалуйста, сколько на сегодняшний день кандидатов в президенты? Десять от республиканцев 4, ой, и четыре от демократов, правильно? И независимых парочку. Особо ну как, я имею ввиду Дональда? Он от, от он от республиканцев. Ну окей. Ну тут нам сообщают очень интересные новости. Это я, простите, радиослушатели я обращаюсь к человеку, который вот недавно из Нью-Йорка, он больше в курсе событий, ну и многие вещи знают того, чего я и близко не знаю, я как-то так сбоку ведущий программы, там руководитель центра Сангейс, это у меня немножко другая специфика. Хорошо, спасибо большое. Угу. А, хорошо. А, скажите, ну вот а, таро в жизни человека. И что? Вот у человека какой-то идет период в жизни. Ну, мы все проходим периоды жизни какие-то. Ну, бывают взлеты, бывает падение. А, вам надо, вот я хочу узнать, скажем так, о каком-то человеке. Вам надо его имя, вам надо с ним подседать. Ничего, ничего не надо, да? Мне ничего не надо. Мне нужен человек, который будет задавать вопросы. Все. Ага. То есть, вот смотрите: я почему я задаю такой вопрос. Вот существует компания, существует три компаньона. Я почему решил вам задать такой вопрос, когда я был в Индии, там лет 8-9 тому назад, была одна пара, они приехали из Украины, и я был переводчиком с английского на русский, поскольку ну, индусы, астрологи, они на английском, естественно, отвечали. И вот он хозяин, это был женой, хозяин одной фирмы, и он задает вопрос, у меня два человека, мои компаньоны, вот у меня есть полное ощущение, что один из них меня обманывает. Скажите, кто это? Но тот астролог задал ему вопрос, а как имена этих людей? Потому что, вот я вам задаю, вам не надо имена, он задал какие имена, и он сказал, вот этот обманывает. Они между собой переглянулись, потом они мне говорят, да, мы на него как раз и думали. То есть второй, в принципе, можно на такой вопрос ответить. Значит, в этой ситуации я бы попросил сказать, что я, вы их хоть как-то назовите, там, хоть Петя Вася, мне все равно, как вы их назовете, просто чтобы один отличался от второго. там Высокий, низкий, толстый, худой, неважно как. Вот. вот это первое, и вы знаете, что это от, о ком мы говорим. да? А вот это, это второй, и вы точно знаете, о ком мы говорим. И мы проверяем. Ну, все, вся проблема. Uh -huh. а, ну, хорошо. Дело в том, что, скажем, если я был, задал бы вам вопрос о Сангейте, то мне не из кого выбирать, есть я. А, uh -huh. Причем не самый лучший, конечно. А есть моя жена. Поэтому из двух человек я бы выбрал жену вы бы это, естественно, подтвердили. Мне, ну вот, если мы говорим о Сангейце, у меня к вам другой вопрос. Mm -hmm. Скажите, у меня мечта такая есть. Mm -hmm. а, mm -hmm. а, а мечта заключается в том, что, ну, как-то так получилось, что я не вижу э, наш центр, как и не хотел бы, чтобы этот центр занимался бизнесом. В Америке все, как мы понимаем, бизнес. Mm -hmm. Но, тем не менее, это центр информации, центр знания, это центр помощи, центр здоровья и так далее, и так далее. Но люди-то, ну, это мои намерения. Я вот хочу, а люди, скажем так, э, не понимают, и не верят и не знают. Э, скажите, вот эта ситуация в 2016 году, Люди начнут приходить больше, чем они приходят сейчас, потому что половина у нас мероприятий благотворительных. Никто за это даже деньги не берет. Просто ну, люди не знают. Вот такой вопрос я могу вам задать. Приходят для чего? Будут приходить для чего? Ну, для получения сервисов, для получения... Просто придут на какие-то мероприятия, допустим, которые мы устраиваем. То есть увеличится ли количество увеличится посетителей? посетителей до нашего центра СНГ. Ну, мне легче все-таки, я, так сказать... Если кто-то был со стороны, он мог бы, наверное, задать вопрос, что, в общем-то, мы постараемся сделать 10 января, mm -hmm. когда у нас будет такой вот эзотерический фестиваль. Значит, смотрите, что у нас выпало. У нас выпал Дьявол, у нас выпал Иерофант, Маг, Смерть и Повешенный. И я должен вас немножечко огорчить. Вот. Если вы оставите все как есть, у вас не увеличится. То есть я не знаю, что именно вы должны менять, в своей работе, возможно, это реклама. Возможно. Потому что дьявол, есть такое значение, реклама, информация. Может быть, о вас мало знают. Может быть, о вас не знают то, что должны знать, то, что вот, могло бы привлечь людей и так далее. Но если все оставить как есть, ничего не делать, ничего не менять, работать как вы работаете, нет, не увеличится. Если же вы будете менять, может быть, по-разному. Окей, okay, тогда Но. у меня вытекает из этого следующий вопрос. Да. То есть, вот вы мне сейчас дали информацию, которую вы сами получили из карты, вы мне дали информацию uh -huh. на 2016 год. Ну, uh -huh. вот я воспринял эту информацию и, начиная uh -huh. завтра, условно говоря, начал давать активную рекламу, начал везде там писать, uh -huh. сообщать и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ситуация начала меняться. Но uh -huh. ведь вы же мне уже дали ответ, как бы, а да? Какой? А какой? О том, я что... Ну, я понимаю, вы сейчас мне скажете, я же вам сказал, если вы не будете, так вот вы поменяли Ситу... У меня вопрос такой, ситуация, то есть карты могут выпасть другие, скажем, через месяц, мы возвращаемся да, конечно. к тому конечно. Что -то... Вы можете сейчас задать вопрос, что да. мне сделать, если у вас есть какие-то конкретные планы, да, то есть вот план один проверяем, да, он будет работать, план два нет, план 2 не работает, план 3, о, план 3 намного лучше, чем план один. Можно не задавать вопросы, начинать совершать какие-то действия. Мы смотрим карты, да, вы совершили действия, ситуация поменялась. Она начинает меняться к лучшему. Или наоборот, вы делаете ошибки, начинает меняться к худшему. Здесь очень важно понять, что карты, которые выпали, это не приговор. Карты чаще всего, за редчайшим исключением, показывают наиболее естественный ход развития событий. Вот я оставляю все как есть. Вот я, ну вот как дерево растет. Там, оно растет под углом. Там, ветер на него дует. Вот оно так вырастает. Оно, ветер не дует, оно вырастает прямое. Если же я начинаю его менять, я начинаю подрезать ветки, изгибать ветки, что-то с, с этими ветками делать, оно вырастает в той форме, в которой я хочу его видеть, а не кто-то другой. Карты не приговор. Карты показывает наиболее вероятный ход развития событий вы хотите его изменить вы в силах его изменить вы понимаете как это делать все мы получаем результат который вы хотите вы не понимаете что делать ну вот как с техникой да то да. есть прежде чем включать прочитай инструкцию. нет надо включить нажать на все кнопки посмотреть на дым который пошел из-под корпуса и только потом открыть инструкцию и удивиться как я мог так поступить ну вот здесь то же самое то есть я проверяю, какой вариант наиболее лучший. Есть у меня возможность поменять ситуацию или нет. Благоприятный прием для того, чтобы я сейчас начал это делать или неблагоприятно. Да, благоприятно, Да, этот план хороший. Все, я начинаю делать. Я наблюдаю результат. Я вношу коррекцию. Я уточняю. Вот я там делаю, я не вижу пока. Еще не созрело. Или вот скоро проявится. Или нужно усилить. Или там еще какой-нибудь момент. Все, я это делаю. Я получаю тот результат, который я хочу. Очень часто человек приходит... Не не за гаданием, не для того, чтобы узнать вот эти варианты и посмотреть. Вот жена приходит и говорит, я ненавижу своего мужа, как мне там с ним разойтись как можно быстрее. Вот так, хорошо. Но есть ли у нас шанс сохранить отношения? Да, есть, вот так. А как мне разойтись с ним, чтобы э, оставить его там без трусов? Вот так надо поступить. Это три разных варианта. А как мне лучше поступить? А что ты хочешь? Я не решаю за тебя, как тебе поступить. Я даю тебе информацию, на основании которой ты принимаешь решение, как тебе поступить. Но часто человек приходит и говорит, скажите, как мне поступить. Причем не надо мне разные варианты. Вот вы мне просто один вариант дайте, все, вот так. И мне не надо вариантов, мне надо пророчество. Пророчество. Вот все, я хочу пророчества. Я хочу точно знать, что только так моя жизнь будет идти. Но я так не работаю, я не даю. Я не пророк. Я работаю с картами. Я гадаю. Гадать мне это и есть перебор вариантов. А если так, если так, если так, uh -huh. вот тогда uh -huh. uh -huh. все может у нас быть. Uh -huh. а Сергей, uh -huh. у меня тогда такой вопрос. Вот, скажем, у меня есть вариант, вы говорите, развитие центра. Первый вариант реклама. А второй uh -huh. вариант у меня есть на примете, очень серьезный человек, с которым мы беседуем. И вот мне хотелось бы этого человека, чтобы он принимал в этом, так скажем, более активное участие или вообще участие. А как вы думаете, что мне вот из этих двух вариантов... А случилось? они разве исключают друг друга? Нет, не исключают. А, за, за, нет, ну есть нюансы. То есть, как мы знаем, реклама хоть она и двигатель торговли, но она достаточно дорогая, за нее надо очень серьезно платить. А если приходит человек, то вдвоем одна голова хорошо, две головы, как говорится, лучше. И тогда мы работаем на будущее. И мы что-то создаем вместе. А появляются сразу какие-то там, скажем так... То там, есть на да, чем вари... сделать приоритет? Да. На рекламе или на партнерстве? Да. Потому... реклама. рекламы. Да. Мак, Солнце и Императрица. Угу. Вариант партнерства. Отшельник, дьявол и луна. Реклама лучше, чем партнерство. Реклама лучше, чем партнерство. Партнерство стоит слишком много неучтенных факторов, угу. которые не очевидны сегодня. Сегодня они проявятся через время. Я понял. Ну, вы знаете, на самом деле, все вопросы, которые я вам задаю, это всего лишь, повторяю, информация, в большей части не для меня, это информация для... Мы работаем на аудиторию, то есть мы работаем на радиослушателя, то есть это те люди, которые... Ну, будем считать, не знают, о чем вообще идет речь, что -то такое Таро, относятся к этому совершенно как-то непонятно. Многие вообще первый раз об этом слышат, я знаю такое. Мне кажется, вообще нет ни одного человека, который не знает, что такое Таро. Мы Это... сегодня почитали, кстати, у нас на сайте русской школы Таро, я являюсь ее основателем, 42 тысячи подписчиков. 42 тысячи. Да. Дорогие друзья, я один из 40, 42 тысяч. 250. Да, являюсь подписчиком русской школы Таро, которую руководит Сергей Савченко. Предлагаю последовать моему примеру. Информация очень интересная, знаю. Но еще раз повторюсь, я хотел бы чтобы вся эта информация, о чем мы говорим, и как мы говорим, и для чего мы говорим, она была бы доступна как можно большему количеству людей, которые слушают нас. Почему эта информация действительно нам помогает, как мы ей распорядимся, это дело наше, но она помогает, если мы правильно распорядимся этой информацией. Принять решение. Да? Эта информация да? помогает принять решение. Не, товарищ мне товарищ мой сказал, у него маленькие дети, и они часто болеют, естественно. И он периодически мне пишет, вот заболел. Насколько тяжело, серьезно, опасно, там, бежать в больницу, убить тревогу или обойдется, или там, пилюлю дать и все. И, ну, я ему, естественно, отвечаю. Но вот, он мне написал, что ты мне сэкономил огромное количество седых волос просто. Потому что, когда я получаю информацию, что это не страшно. Ну, и не страшно. То есть, день-два, и ребенок уже побежал там. Или я ему пишу, что серьезно давай иди в больницу. И он идет в больницу и оказывается там воспаление легких скрытое, и ее надо серьезно лечить. Поэтому это не приговор, но это серьезная информация для принятия решений, для выстраивания плана своих действий. Ну, Это очень интересно. Дорогие друзья, ну, время нашего эфира сегодняшнего подходит к концу. Мы должны освободить, во-первых, Сергея. У него уже достаточно поздно. поскольку Сколько у вас? 12 часов уже, да? Полночь? 23.53. 23, да. Полночь близится. А Германа все нет. Да, Германа нет. А, да. Но, тем не менее, мы с Сергеем прощаемся только сегодня. И, во-первых, мы встречаемся по средам. Я хочу сказать, что по времени, скажем, Нью-Йорка, это 12 часов, это полдень. По времени города Москвы это 8 часов вечера. Ну и мы встретимся в следующую среду, через неделю, по плану. А 10 января мы планируем сделать вот такой что ли интернет-образовательный Эзотерический, что ли, такой фестиваль своего рода с наличием мини-консультаций. Поэтому программа, которая будет совсем в скором в ближайшем будущем выставлена до Нового года, она будет выставлена в YouTube и Facebook. Мы можем воспользоваться этим для того, чтобы подготовить наши вопросы и задать их Сергею в прямом эфире. Я просто повторю, номер телефона для. Те, кто проживает на территории Соединенных Штатов, это бесплатный телефон 847-226-9956. Если вы хотите задать вопрос или каким-то образом по-другому, то это sungatesradio.com, sungatesradio.com. В Facebook тоже SunGates Radio, в YouTube тоже SunGates Radio. Ну и email последний, если все-таки кто-то хочет по email, это info.com. Первые четыре буквы, слова «информация», по-английски «инфо», info, uh, uh, «the» d это артикль «sun gates», «солнечный оборот», на конце буквы «s» – Сергей, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Да, с наступающим Новым Годом. У вас уже всего сутки осталось до Нового Года. У нас чуть-чуть больше. Ну и чтобы действительно и по Таро, и без Таро, чтобы следующий год, как и в общем-то последующие годы, года принесли э, вам ну, удовлетворение, счастье в том, что мы занимаемся. Я знаю, что для вас действительно это ваша жизнь. И это здорово и замечательно. Вы нашли себя в этом я очень рад этому способствовать, поскольку эти программы, они, ну, так, предположительно должны в этом помогать. Помогать. Да. Спасибо вам, Михаил. Было очень приятно с вами работать, как Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. И э, мы с Сергеем еще буквально...